Бисмиллах. Альхамду лилляхи. Рубил альмин. Вассалату вассаламу аля ашраф и ланбия и альмурсалин Мухаммад саллаллаху алейхи. Аля алихи и асхабихи Аджмайн. Вассаламу алейкум и рахматуллахи и Дорогие братья и сестры. Тот, кто знает меня, меня зовут Нур. Я живу в Мекке и работаю в Мекке по милости Аллаха. Уже больше десяти лет. И Люди знают мой канал. Знают, чем я занимаюсь. Много рассказываю про Мекку, как сюда приехать, визы, как получить, как привести семью свою. Про отели рассказываю. А вот сейчас у нас месяц Рамадан прошел. Сегодня уже 14 шаваля, Месяц Рамадан закончился буквально две недели назад прошло буквально вот уже считать пол прошло пол месяца пролетело просто как был у нас рамадан за эти за вот этот за вот эти полтора месяца даже за месяц я вам скажу за месяц у меня умерло четыре три знакомых человека три моих знакомых человека один Магомед Саид из Махачкалы Умер в Рамадане, где-то на 20-е Рамадана, э, директор компании э, туристической, мы с ним работали, по милости Аллаха, он присылал э, паломников, я их размещал здесь, в отелях, и вот э, молодой парень, молодой парень, рак у него был, обнаружили рак, поехал в Москву, и вот быстро-быстро вот так произошло по воле Аллаха. Но Аллах спонталя, взял его в Рамадане. Теперь еще у меня знакомая одна бабушка. Наши семьи очень сильно дружили. Я вот сколько ее помню, сколько ее знаю, сколько лет, вот наверное, больше, 30 лет я ее знаю. Тоже умерла в набережных Челнах бабушка. Знакомая в мечети Тауба вот ей вчера Джаназам намаз читали Алхамдулиля намаз читала Алхамдулиля Алхамдулиля Алхамдулиля постилась Алхамдулиля и тоже вот умерла но она уже в возрасте очень долго жила по милости Аллаха Аллах ей дал долгую долгую жизнь и также также Два дня назад у меня дядя умер, Сулейман Абы, Сулейман Агай, так как крымские татары говорят Сулейман Агай. В Уфе он жил, работал, с семьей, два пацана у него остались, и супруга Ля иля Вот, смотрите, за месяц три человека умерло. За месяц и тоже рак рак легких. Прошу Всевышнего Аллаха, وتعالى, простить их их грехи и вести их в рай без расчета и наказания. Единственное, что хотелось бы, вот просто с ними сесть вот так, вот, سبحانه, вот здесь даже вместе сесть и поговорить. Самые три главных вопроса, которые будут заданы людям в могиле. Три главных вопроса. Вот это самое главное. Вот эта жизнь нам была дана. Кому-то 30 лет, кому-то 40 лет, кому-то 90. Но Аллах Супанталя нас в эту жизнь привел не по нашей воле. Аллах Супанталя нас создал. Аллах Супанталя нас наделил всем. Дал нам все блага. Ризак дал нам. И не оставил нас просто так, живите как хотите. А именно посылал к нам посланников. И сам последний посланник, это пророк наш Мухаммад, саляллах, салям, который объяснил все, донес, все объяснил. И вот он рассказал тоже, что когда человек умирает, к нему придут ангелы. Два ангела и в могиле к нему придут, посадят его и будут задавать ему три вопроса, главные три вопроса, к которым мы должны быть готовы с вами, дорогие братья и сестры, должны мы все быть готовы постоянно, постоянно оттачивать это, эти три вопроса и ответы на них. И находить в этой жизни ответы на эти три вопроса. Манробука, Мадинука, оман Уманнабиюк. То есть, кто твой Господь? Кто твой Господь, кому ты поклонялся? То есть, кому ты всю жизнь поклонялся? Кому ты уединял все свои поклонения, все свои посты, все свои намазы, все свои дуа, все свои взывания, все свои товаккали, все свои uh, надежды на кого ты возлагал? Ман раббука они спросят. И мусульманин, он должен ответить, Рабби Аллах, мой Господь Аллах, Субханаху ата'аля. Все, вот это нужно ответить, мой Господь, я поклонялся только Всевышнему Аллаху, Субханаху ата'аля. Рабби Аллах, он должен твердо ответить, должен ответить, пусть Аллах, Субханаху укрепит наших братьев и наших сестер при этом экзамене и всех нас. Это самый суровый, суровый вопрос, самый суровый экзамен. В могиле будет нас, каждого, каждого, каждому из нас будет заданы вот эти три вопроса. Кто бы ты ни был, русский ты, чеченец, аварец, татарин, башкирин, казах, уйгур, кто бы ты ни был, какой бы нации ты ни был, якут, американец, Англичанин или прочее-прочее, француз, саудит, кто бы ты ни был, араб ты, кто бы ты ни был, всем будут заданы этот вопрос. Всем. Без исключения. Христианин, еврей, буддист. Всем будет задан этот вопрос. Ман роббуке, кому ты поклонялся? Все должны ответить, Робби Аллах. Вот это все, все, без исключения, все должны ответить на этот вопрос вот этими словами. Это будет ответ, правильный ответ будет. Робби Аллах. Робби Аллах. Мой Господь Аллах. Мой Господь Аллах. Я только Ему одному поклонялся, Всевышнему Аллаху Субханава взывал, обращался, постоянно и стихару делал, просил фатиха, постоянно просил Ихдина на сарату мустаким Рабби Аллах, мой Господь Аллах. Алхамду Ляхи, Алямин, -ля Господь всех миров, Аррахман, рахман а милостивый, милующий. маленький Яумедин, царь судного дня. И якона буду а якона стоим. Только Тебе мы одному поклоняемся, и только Тебя мы одного просим о помощи. Постоянно мы к Нему взываем, постоянно мы у него просим гидаят мустаким, тарик мустаким прямой путь. путь, которых Аллах Субхану облагодетельствовал. Не заблудших и не тех, которые под гневом Твоим, и не те, которые долин заблудший поэтому давайте запомним этот ответ ман когда первый вопрос нам зададут мы должны ответить робби вот Аллах когда мы джаназа читаем за кого-то постоянно мы сразу вот сейчас человека понесут в могилу когда вот джаназа читается здесь особенно в мечети Аль-Харам после каждой молитвы и мы должны дуа делать за них за умерших Аллах масабитхум, Аллах саббит, Аллах укрепи их вот в этот момент, укрепи их правильными словами, чтобы они слова Таухида произнесли. На этот вопрос, на эти три вопроса ответили в могиле, когда ангелы придут и будут задавать вопрос, мы должны их поддержать своими дуа, делать за них дуа, чтобы Аллах в их подтвер... подкрепил. И нас всех. И нас всех. Никого не, э, не избежит эта участь. Никого. Никому не, сп, не удастся спрятаться в могиле, там отвернуться, там прижаться к стене и все. И забудьте меня, и я все забуду. И нет, нет, нет, не будет такого. Всем будет задан этот вопрос. Манроббука! кому ты поклонялся? Кто твой был Господь? единственный, один-единственный, кто? Рабби Аллах, надо сразу сказать. Рабби Аллах. Рабби Аллах. Мой Господь Аллах, Аллах, Аллах. Нужно ответить вот так. Маннабийюка. Мадинука. Будут задавать дальше другие вопросы еще. Какова твоя религия? Мадинука. Какова твоя религия? Какова? Ля на какой то был религий? Нужно ответить только одним ответом. Братья, сестры, нужно ответить только одним ответом. И все, кто меня слушает, один ответ должен быть. Дини аль-Ислам. Дини аль-Ислам. Моя религия – Ислам. Ислам – моя религия. Ислам, Ислам – ислам, ислам. это покорность Всевышнему Аллаху. Покорность Всевышнему Аллаху. Следование приказам Аллаха. Следование за пророком Мухаммадом, саллислам. Ислам, полная капитуляция, полное предание себя, Аллаху Спану. И его религии. Моя религия ислам. Ислам это религия всех пророков. Все пророки приходили. Аиса приходил, Иисус, Моисей, Муса приходил, с этим, с Исламом все приходили. Ибрахим, алейхиссалям, до них приходил. Киана муслиман. Ибрахим, у него религия, ислам был. Ханиф тот, который. Стороница ширка и тех, которые, которые выполняют этот ширк, многобожие. Наша религия – ислам, ислам, ислам. И каждый ребенок рождается на фитре ислам. Каждый из нас рождается на этой фитре, на исламе. И все должны умереть на, этом, на этой же фитре, остаться и умереть на этом исламе. Валя там тунна и ля ван муслимон. всю жизнь нам быть мусульманином и умереть на исламе. Умирайте не иначе, как будучи только мусульмане нам. Ля илля хайлах, ляй ля, -илля -илля ля -илля -илля -илля как это тяжело, как это сложно, но надо держаться, стиснув зубы. Аду, алейху аббинаваджис, держитесь коренными зубами, коренными зубами надо держаться за нашу религию и сказать и ответить в могиле ответить. В этой жизни говорит: моя религия ислам. Что ты хочешь от моей религии? Оставь мою религию. Не искажай мою религию. Не издевайся над моей религией. Защищать свою религию. Отстаивать свою религию. И не стесняться своей религии, что я мусульманин. Моя... Дини аль ислам Гордо. Отвечать за свою религию. Держаться за свою религию. Не стесняться. Маннаби юка. Кто твой пророк? Кто твой пророк, кто был послан к вам? Маннабиюка, скажи, набие Мухаммад, саллиллаху Кто-то издевается над пророком Мухаммада, слаллаху и кто-то из братьев молчит, не может ответить: скажи, моя... это мой пророк. Мой пророк, мой посланник. Ля -и Ля иллах. Аллах, Аллах послал его ко всем мирам. ⁇ Ла илахай налах, ⁇ Ла илахай набие Мухаммад, саллаху Ва саллама, вот это надо будет ответить. Набие Мухаммад, саллаху Ва саллама. Если вот на эти три вопроса мы ответим в могиле, то милость Аллаха, милость Аллаха, это будет радость. Честно скажу, уже в могиле радость будет, что человек вот эту жизнь прожил, и он нашел эти ответы. Нужно искать теперь ответы вам и подкреплять, подкреплять вот эти все три ответа, подкреплять Далилями, нужно много искать Далилей, где это, откуда это взято, откуда это говорит Нур, откуда он взял это. Рабби Аллах, Дини, Аль-Ислам, набии Мухаммад саллаху алейхи вассалям, вот эти три ответа мы должны ответить. И вот Прошу Всевышнего Аллаха за тех, которые умерли, за наших братьев, за наших сестер, бра, бабушек, дедушек, пра пра, пра, пра бабушек, пра пра пра пра всех родственников близких, знакомых. Прошу Всевышнего Аллаха Субнанаталья, чтобы простил, чтобы Аллах простил им их грехи, чтобы Аллах заменил их плохие поступки хорошими, чтобы Аллах ввел их в рай без расчета и наказания. В числе первых, без расчета и наказания, чтобы ввел их в рай. Прям без расчета и наказания, вот сразу, как молния, чтобы они зашли в рай. Зашли домой, вернулись домой, к себе домой вернулись. В свои дома, там, где, откуда мы, наши, наш прадед и прабабушка наша были изгнаны из того места. Там наше место, куда мы должны вернуться. Вернуться. Ля И мы все должны вернуться туда. Прошу за всех, за всех, со всех. Э вот именно рая, дорогие братья и сестры. И пусть Аллах простит нас, и пусть Аллах заменит наши плохие поступки, хорошими. И чтобы сотрет Аллах наши плохие поступки, чтобы судный день мы поднимали высоко руку с книгом с книгой Деяний и говорили «Га! Га! Вот! Вот! Икрау китаби! Икрау китаби! Читайте мою книгу! Читайте, смотрите мою книгу! Чтобы нам эту книгу в правую руку дали ангелы! Ла Иляха Иля Аллаха! Субханна каллаху Ашхаду о Джазаку Аллах Хайр Хайр Джаза дорогие братья и сестры.